Всем привет, друзья! Начал я готовиться к зимней рыбалке. И перебирая зимние удочки, смотрите, что нашел. Это, наверное, самая-самая первая моя зимняя удочка. Покупал я еще, когда был пацаном. Еще это было в Советском Союзе, цена у нее была 1 рубль 30 копеек. Понятно, что очень давно я на нее не рыбачил, так лежит на память. Тут вот даже есть мормышка, на которую я раньше ловила куней. Надо будет, кстати, этой зимой ее попробовать. Раньше довольно неплохо она работала. Решил я эту удочку отреставрировать, соответственно... Придам ей более презентабельный вид. Остался у меня вот такой вот хлыстик от зимней блеснилки. Его я буду использовать на носик. Ну и, соответственно, переделаю ручку. Катушку я так и оставлю. И думаю, после переделки эта удочка у меня начнет опять ловить рыбу. И будет выглядеть намного красивее, чем сейчас она в данный момент выглядит. Сразу же уберу вот эту вот ручку. Оставлю только вот эту вот часть с катушкой. Ладно, сейчас все увидите. Начинаем делать. При помощи старой зубной щетки и моющего средства немного вот почистил картошечку. Вот стала выглядеть она более-менее чистенькой, аккуратненькой. Теперь можно переходить непосредственно к самой реставрации. Чтобы этот хлыстик залез вот в это отверстие, соответственно, мне надо будет его немного сточить. Ну и также расширю вот этот носик при помощи сверла и дрели. Толщина у меня будет, края хлыстика, где-то на миллиметр тоньше. Сразу же расширю отверстие сзади и спереди. После этого переднюю часть немного сделаю на с помощью надфиля, чтобы хлыстик садился более плотно. Теперь вот на месте, где перестает сужаться хлыстик, идет ровно, вот в этом месте надо будет мне его отпилить. И нижнюю часть немного сделать на конус, чтобы она залазила вот сюда вот. Вот эту вот вторую часть я буду использовать в качестве ручки. Также ее немного заложу, вот сюда вот ставлю, а вот дальше вы увидите, как я буду делать ручку. Как отпиливать и заужать хлыстик, я думаю, нет смысла показывать. Сейчас его отпилю ножовкой по металлу, потом на наждаке чуть-чуть сниму на конус. Сейчас все сделаю и продолжим. Вот таким вот образом отпилил и заузил обе части бывшего хлыстика. Одна часть теперь спокойно заходит вперед, вторая спокойно заходит в заднюю часть вот что получается ручку буду делать из винных пробок То есть, соответственно у них тоже просверлю отверстия все это дело буду садить на супер клей у пробок сразу же выровняю края с ровными краями они лучше потом склеятся теперь мне надо в них засверлить отверстия вот в этой вот пробке засверлю отверстие пошире, так как здесь она будет одеваться вплотную до самой катушки. Во второй пробке засверлю отверстие поуже, чуть-чуть не до конца, чтобы здесь вот у меня вот эта часть не торчала, а была цельная пробочка. Просверлил отверстие, и вот так вот плотненько теперь все входит. Нижнюю получилось насквозь просверлить, маленько не подрасчитал. Сразу же немного обработал таким вот образом верхнюю часть. Теперь вот это вот все дело можно будет начинать клеить. Заднюю часть обработаю после того, как клей высохнет. Клеить буду обычным быстросохнущим суперклеем. Сперва вклею основание самой ручки. хорошо вот так вот, промажем и вставляем. Затем сразу же можно клеить верхнюю часть. То есть промазали, вставили, поджали. Теперь также поступаем со второй частью. Обязательно вот здесь вот все хорошо надо промазать между пробками, чтобы они прилегли как можно плотнее. Пробки были немного кривые, но это ничего страшного. Сейчас, когда подстынет суперклей, все это будет легко обработать. Вот в таком вот положении немного поддавливаем и ждем, когда клей высохнет. Когда клей схватился, все это дело очень легко обрабатывается обычной наждачной бумагой. Можно также на наждачном круге это сделать или при помощи болгарки. Насадив на нее насадку с наждачной шкуркой, я это сделаю на гриндере. После того, как на гриндере сделал черновую обработку, теперь можно обработать это все мелкой наждачной бумагой и ручка готова. Прям совсем чуть-чуть сгладить. Брать мелкие заусильщики и все. Ну вот, друзья, вот такая вот аккуратненькая, красивая ручка у меня получилась. Удочка готова. Значительно уменьшился вес. Тут вот одна вот эта старая ручка весит примерно столько же, сколько получилась удочка. Вид приобрела вообще довольно-таки хороший. В сложенном состоянии будет выглядеть вот так. В рабочем, соответственно, листик надели. И вот такая вот зимняя удочка у меня получилась. Осталось ее оснастить. и Я уверен, она будет работать не хуже новых дорогих удочек. Она мне дорога как память. Соответственно, этой зимой я уже смело могу ее опять использовать. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч, до новых видео. Всем удачи!